всем привет ребята сегодня у нас будет обзор на две вот такие лапши быстрого приготовления big bone с соусом фоба и соусом том-ям заварим их и протестируем свое мнение об этом я вам расскажу показываю что находится в каждом из этих пакетов давайте посмотрим сначала соусом том-ям достаем все в индивидуальных пакетах. Это очень радует. Вот так упакована лапша. Смотрим еще. Тут у нас соус, том-ям, и сублимированные овощи. Да, так, ну во втором у нас такая же картина. Только соусом ФОБа. Давайте вылаживать на тарелочке. Хочу сказать, производство Вьетнам. И я сейчас буду с пакетика вылаживать в тарелки. Надо взять нож. Накрываем крышками. И ждем 10 минут. Ребятки, надо помешать. и тут мешаем у этой лапши запах просто бомба как в ресторане том ям подают а у этой просто крабовая мивина давайте попробуем лапшу фабо Обычные рейсовые макароны с соусом. Давайте пробовать том-ям. Намного вкуснее. Тут очень ярко выражен вкус соуса. Мне очень нравится, что тут в отличие от мивин, всяких дошираков, что тут э, понабухала Петрушка, лук. Все очень красиво. Реально есть овощи. Ну что, ребята, я могу сказать. Явно выигрывает вот это вот. Том-ям. Советую брать том-ям. Эту не советую брать. Это, конечно, не ресторанное блюдо. Но побаловать себя вредной пищей иногда можно. Брал я эти мивины, лапши. По 15.50 каждая это примерно 40 рублей. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем до новых встреч.